Помогите! Помогите мне! Помогите! Помогите! Помогите мне! Пожалуйста, помогите! Помогите мне! Помогите! Помогите, помогите мне! Помогите! Не надо бояться, Юная Леди! Кеймен уже здесь! Помогите! Помогите мне! Не бойся, иная леди! Кеймен Кей уже здесь! Помогите! Помогите мне! Помогите мне! Помогите мне! Иная леди, ты в порядке? Помогите мне! Помогите мне! Что? Что за... Должен был догадаться, что это ты, мастер края. А, не ожидал, Кей Мэн. Смотри! Это твой конец. Это сетка. Под напряжением. Чем больше ты сопротивляешься, тем больше она бьет тебя током. Нет! Только не мой плач! В нем моя сила! Ха -ха. Тебе больше не на что надеяться.